Одна песня, которую я никогда не пел, называется ⁇ Плав состав ⁇ Ну вот, ну открыл он, капитан Темранга, он, он же не знает разве, что такое ⁇ Плав состав. Же... мы уходим на сушу, отслужив неустанно, устав, матроскую душу, бережет плав в состав, плав плавсостав. состав ⁇ это флота. Кость морская и стать, и работа, работа, И работа опять, и работа, работа, и работа опять, Плав состав это парни на далекой волне, где тоскуют гитары по родной стороне, Я за землю, за нашу. Стоим до конца, где в родном экипаже, бьются дружно сердца, я в родном экипаже, бьются дружно сердца, Мы уходим на сушу, отслужив не устав, матроскую душу Бережет лав состав, С составом в ненастие. Синего только бы счастье, б быть причастным к нему, только бы счастье, быть причастным к нему, да да да Теневой во тьмо, только выпало счастье, быть причастным к Нему, только выпало счастье, быть причастным к Нему.